Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас проект «Только факты». На этот раз будем делать облако меток или, если хотите, облако тегов, которое, собственно, говорит, какое количество метка использовалось в фактах. Ну, и мы будем ее проецировать на размер. То есть, чем больше размер метки, тем больше количество фактов она задействована. Ну, и по образу и подобию предыдущих видео я скажу очередной факт. А на самом деле является фактом, что первая бомба, которая сброшена была на Берлин, убила всего лишь слона в зоопарке. Ну, вот так вот, собственно говоря, бывает. Итак, поехали. Ну, а перед тем, как начать, давайте пробежимся по тем изменениям, которые были сделаны за это время. Я уже писал где-то в сообщениях о том, что я выложил наружу, так сказать, на JFax существующую версию, чтобы вы могли смотреть. Надо сказать, что работает она еще ну, как бы совсем даже нехорошо. И, в общем-то, так как это у меня реальный сайт, я буду доводить его до ума. Но видео нужно в какой-то момент прекратиться. И если у вас появятся вопросы, собственно говоря, пишите, я постараюсь ответить. Итак. Видео 18 у нас закончилось на том, что мы добавили факт-контроллер, некоторый iFact-сервис, э, делали медиатор. Дальше я изменил план реализации. Давайте даже посмотрим, что я, собственно говоря, сделал. Я поставил галочку. Дальше я опубликовал базы данных на удаленных сервер. Ну, в общем-то, я здесь э, локально сделал бэкап, там сделал бэкап развернуть. Э, я использую рек.ру. В общем-то, мне этот хостинг нравится. Вы спрашивали, я отвечаю. Дальше я сделал некоторые попытки сделать э, так называемую CICD публикацию на веб э, То есть э, если говорить э, про публикацию вообще, то есть CICD, то есть continuous integration или continuous delivery, вот эта штука так вот переводится. В общем, бывают разные варианты, собственно говоря, есть и сервис, который называется э, хостинг, который называется и EIS, Internet Information Server, я просто попытался каким-то образом настроить как раз вот эту публикацию на том самом рекру Надо сказать, у меня пока ничего не получилось, но я в процессе, если вам интересно, то вы, в принципе, можете посмотреть потом этот файл, как он работает и, в общем-то, git-hub Git actions, вот на этом все построено дальше я сделал, так, ну это мелочи, это сайт мин перегенерился здесь я какие-то опять изменения внес и добавил счетчики вот в общем-то тоже код, вы их можете посмотреть ну еще добавил настройки, detailed error это когда браузер, Blazer работает в браузере в общем, там некоторые настройки скрыты на удаленном, на продакшн сервере, и вот эта вот настройка как бы включает их, и можно прочитать больше информации, что, собственно говоря, не работает. Сейчас Blazer работает исключительно плохо, не обращайте меня, это нормально. Дело в том, что Blazer отключается, потому что происходит постоянный сброс, то есть так называемый Protection Key. Если интересно, потом расскажу позже, но пока давайте приступим к видео. Итак, у нас есть э, проект, э, который, в общем-то, э, так, я получил последнее. Это мне больше на сегодня, наверное, не потребуется. Если потребуется, то чуть позже. И давайте теперь вот что сделаем. Смотрите, э, можно сделать э, вот этот вот самое облако меток таким же образом, как это было сделано, например, вот э, в, в контроллере Facts. Ну, то есть сделать здесь какой-нибудь... Uh, в общем-то метод который будет отправлять получать и вот генерировать вот этот вьюшку но в общем я хочу показать еще не некоторые другую возможность то есть использовать uh, view компонент в общем это будет на самом деле опять же немножко надуманный пр пример uh, его использования но я хочу вам показать основные принципы и варианты использования этой штуки Ну и фишечки которые это в общем-то за собой понесет Итак, давайте для начала найдем в, в Infrastructure Services сервис, Service, и я здесь создам новый класс, который будет... Так, не туда нажал, Shift-F2 который будет называться сервис, и, э, в общем-то, он у меня будет отвечать за то, что будет происходить с метками. Ну, э, здесь давайте сделаем один метод, который будет называться... Ну, во-первых, он будет возвращать лист, тег это специальный класс, который мы еще не создали, Get getCloud, вот таким вот образом он будет, в общем-то, выглядеть, и здесь мне теперь нужно создать этот, собственно говоря, класс, пока он будет, пусть будет пустой, и здесь нужно сделать имплементацию этого самого сервиса вот таким вот образом. И здесь я даже вот, вот, вот таким вот образом сделал его публичным. Мы его потом зарегистрируем. Да, давайте сразу зарегистрируем его. Ctrl-T, два слэша, dependency. Очень удобно искать. ctrl Д здесь скажем, i service и тут, соответственно, tag-service. -э F12, перешли туда, откуда вы ушли. И теперь мне, наверное, нужно создать какой-нибудь... У меня тут вот есть ViewModels. Ну, конечно, не совсем ViewModel, но я пока перекину его туда, потому что у меня этот класс должен находиться точно не здесь. И для этого я нажму быструю кнопку ctrl ro и, наверное, положу его все-таки во ViewModels. Uh, ViewModels. Вот такая вот. Нет. View ViewModels. Да что такое? Вот так вот. Что это за класс? Это класс э, проекция, да, который будет использоваться в облаке меток. И в нем что должно быть? Ну, во-первых, здесь должно быть свойство, которое называется guid. Вернее, типа guid, который называется ID. Это тот идентификатор тега, по которому мы будем, по нажатию на который будем переходить, ну, вот, собственно говоря, для его поиска. и фильтра всех фактов на основании вот этого это, э, идентификатора. Дальше мне нужен здесь стринговое значение, которое называется ну точно не s, а называется name да, я его сделаю обязательным потому что оно не может быть пустым еще мне здесь нужен стринг, э, который называется css класс и пусть он пока будет пустым, и, в общем-то, я его сделал. Хотя он, конечно, не может быть пустым, но я пока его так оставлю. И, соответственно, мне здесь нужно еще интовое значение, которое, которое в общем-то, будет говорить о том, сколько раз этот эта метка использовалась ну, в других тегах. Ну, здесь, по идее, нужно написать описание. Я его потом, естественно, напишу вот так вот update summary и в общем этот класс у меня и будет формироваться вот в этом вот сервисе в общем здесь на самом деле все очень просто для того чтобы мне здесь сделать запрос мне нужно в конструктор запихнуть unit of, work, unit of work вот такую штуку и создать вот таким образом ну и здесь var text равно unit of work Get репозиторий, который называется tag и дальше мне ну, tag соответственно и дальше мне нужно сделать получение всех меток, которые у меня есть но я здесь буду использовать вот селектор селектор uh, uh, который будет создавать new tag cloud, как вы видите тот класс который я только что создал и здесь я его буду наполнять name равно s.name Ой, запятая, соответственно id равно s.id, класс, я пока оставлю пустым. Кстати, к вопросу, меня спрашивают, что лучше использовать, вот такую конструкцию, то есть две кавычки, или вот такую string.empty. Я вас уверяю, что на, GIT, на уровне JIT-компилятора э, компилируется абсолютно одинаковый код, поэтому разницы абсолютно никакой нет. можете использовать и то, и другое. Ну и то-то у меня будет считаться из э, расчета того, что у меня факты... Ну, во-первых, если они равны 0, то есть они не загружены, тогда я буду ставить сюда 0, в противном случае я буду считать... У фактов, которые уже не null в этом месте, count ну и здесь нужно поставить вау wow, запятую и написать true ну это о том, что я не буду использовать change tracker поэтому я его отключу оу wow. не так, не так, не так вот, ну и теоретически мне нужно сделать вот эту вот конструкцию to list нет, нет, нет. to list я не там пишу, да? Ну... Нет, я там пишу, но не то. Вот. Ну и по большому счету мне нужно сделать ее return, да? То есть пока на данный момент я сделаю вот таким вот образом. То есть я получу из базы данных все теги, и они абсолютно будут пока некрасивыми. Ну а перед тем, как э, показать это на UI, давайте посмотрим, где у нас находится по моему э, вот здесь находится штука так э, так это в фактах все правильно а вот здесь у нас вот cloud находится давайте его отсюда вы вынесем и в контроллер фактов в общем перенесем пока вот так и в южку так юшку у меня сейчас она очень простая нет она у нас вот здесь лежит э, здесь разработки давайте я ее за кадром поменяю а потом покажу что я сделал и в общем уже будут какие-то результаты Итак, что я сделал у меня есть айтек сервис который представляет так сервис имплементацию и я в, в контроль факт Прокинул этот iTech-сервис, предварительно зарегистрировал, как помните, в Dependency Container. И вот в этом месте, исчезло, оно волшебным образом посветится. При открытии страницы Cloud я делаю Get Cloud, где, собственно, обратите внимание, выгружаются все метки без использования Change Tracker, то есть не отслеживается их состояние. А также подгружаются факты, произносится, производится, вернее, подсчет количества фактов. Это все в осинковом режиме возвращается. В общем, эм, другими словами, я здесь получаю эти, это самый t Cloud, тот, тот, тот самый список и закидываю их, в общем-то, на вьюшку. Что себя представляет вьюшка? На вьюшке у нас проверка на наличие каких-то данных и через for each э, э, рисуется ссылка. Ну, пока, вернее, без реальной ссылки, но с количеством э, всего использованных э, в тайтле. Ну, и, собственно говоря, на показывается. Теперь я вам хочу вот что показать. Сейчас мы запустим этот сайт, и я в реальном времени покажу, сколько будет идти запрос на выборку, там порядка, насколько вы помните, там около полу полутора тысяч записей, ну, то есть меток, которые многие ко многим связаны с фактами. Итак, я нажимаю «Считаем вместе». Друзья, ну, смотрите, результат получился печальный, если даже не плачевный. И тут э, вина, собственно говоря, моя, потому что когда-то, когда я делал это все, делал над... Как-то без мата-то сказать-то, ну, на чтобы побыстрее, и, в общем, даже не, пред, не предполагал, что мне придется переписывать или как-то, в общем, переделывать код. Суть сводится к тому, что в предыдущей версии сайта у меня не было такой странички, как вы помните, там просто на главной страничке можно было нажать «Случайный факт», и он просто менялся, метки погружались, но такого запроса я там не делал. Как быть в текущей ситуации? Ну, на самом деле, есть несколько вариантов решения этой проблемы. И э, я... Э, давайте я вам про все расскажу. Итак, первый вариант — это пересмотреть э, вообще концепцию и убрать это облако меток, не знаю, насколько оно нужно или не нужно. То есть 20 секунд на открытие странички, ну, наверное, это не самый хороший вариант. Причем даже не 20, а чуть больше. Ну и понятное дело, что пользователям возможно будет интересно. Хотя, честно говоря, в общем, по статистике сайта другого сайта, неважно какого, видно, что на страничку облака меток пользователь очень редко заходит, поэтому не самая востребованная страница. Другой вариант, что поиск можно осуществлять и с главной страницы, и, в общем, как вариант отказаться от этой страницы это первый вариант решения. Второй вариант решения оставить как есть. То есть, э, время на загрузку этой страницы будет 20 секунд, но это только для первого пользователя. А для последующего, если поставить эту страничку в кэш, она откроется моментально, и это я чуть позже покажу. И третий вариант. Убрать, э, в общем-то, вот эту вот э, отрисовку. Да? Вот сейчас у меня показывается количество меток. Вы видели, она загружалась 20 секунд. Теперь давайте я отключу, чтобы она не считала, э, сколько... Используется фактов запущу еще раз и вы посмотрите насколько быстро она выполнится то есть э, в дальнейшем э, если учесть что количество меток будет расти то это время будет немножко увеличиваться но на самом деле незначительный так я нажимаю ну и как вы видите она практически моментально отобразилась то есть просчет вот этого количества использования он сильно влияет на производительность ну и если все-таки вам потребуется отобразить вот это вот количество меток, которые были то есть количество фактов которым метка привязана то здесь нужно пойти более сложным путем в общем то это тоже можно сделать но немножко побольше кода придется вам написать суть идет э, речь идет о том что при э, добавлении факта к какому-то фагу, ой, факту, при, <смех> извините, при добавлении метки к какому-то факту вам придется у метки ее каунтер использования обновлять, ну, физически, то есть таким образом выборка, которая вот сейчас я нажимаю, происходит, она будет уже получать это количество использования, сейчас они, естественно, но no, потому что у меня в сущности факт нет, в сущности, ой, в сущности тег, у меня есть только name и факты, то есть по большому счету у меня вот это вот каждый раз пересчитывается и это на самом деле накладывает некоторые проблемы на производительность. Ну и это еще не все. Смотрите, есть еще пятый вариант, который еще более сложный и еще больше кода написать нужно, но он тоже решит ваши проблемы. Смотрите, можно создать какую-то временную таблицу или в общем-то создать пересчет в фоне. Да? То есть, допустим, каждую ночь у вас стартует какой-то хостед сервис или там бэкграунд воркер какой-нибудь, который просто пробегает выполняет этот запрос и результаты записывает в вашу же таблицу опять же вот этот факт ой, tech, э, точка count, то есть сколько было использования таким образом статистика будет у вас не очень часто обновляться, но я не думаю, что вы каждый день будете добавлять такое количество записей, которые прям реально скажутся на э, на это облако мета, которое в общем по большому счету мало кому нужно ну, вот такие вот варианты я предлагаю для этого проекта. Решение, в общем-то, я уже принял. Я не буду в дальнейшем показывать эту э, количество меток, которые были использованы. Но, тем не менее, в этом проекте сейчас покажу, э, как это будет, чтобы у вас было представление. Ну, и для этого нужно что? Ну, во-первых, смотрите, weight и cloud. У меня немножко нарушение naming convention. Ну, Microsoft говорит, что если у вас э, task то должен метод заканчиваться на eSync. Ну, в общем, что нужно делать для начала? Давайте я э, для начала сделаю вот что. Я уже сейчас использую эти метки. Я сейчас создам новый, новую папку, которая называется viewComponents. Э, view И в эту папку мы как раз положим компонент, который называется, ну, пусть он называется cloud.viewComponents. Com Component. C# -sharp. Enter Что такое View компоненты? View компоненты это почти то же самое, что и Partial View, но это штука, которая на самом деле более обособлена от от других компонентов, у которых практически свой цикл от рендеринга, в котором можно прокидывать и бизнес-логику, и делать инжекты. И, в общем, я вот настоятельно рекомендую вот такого рода операции, которые можно отделить от логики, то есть компоненты можно и в юнит-тестировании использовать. Ну, в общем, я думаю, что вы поняли. Вьюшка это вьюшка как бы от нее, а вот view компонент, она как бы подчеркивает то, что он именно компонент и мне нужно унаследовать его от компонента и дальше мы с вами сделаем следующее для начала я в контроллере вот эту штуку всю уберу вьюшку тоже почищу я даже сделаю красиво вот так вот и здесь соответственно мне теперь не нужен task пусть она будет чистая вот, и теперь на самой вьюшке, нет, давайте тогда закончим с компонентом, Итак, с компонентом мне нужно что сделать, мне нужно сюда как раз закинуть этот i это будет упс, так, что такое, пробел так так сервис и вот даже вот так и здесь дальше мне нужно вызвать, создать метод, называется public IView компонент result им сейчас вспомню invoke и здесь как раз нужно э, вернуть э, в общем у меня здесь этот тег давайте control V нажму и return return здесь будет также view и здесь будет также текст, ну теперь осталось э, только этот самый view создать. Где создаются view? Ну, в общем, можете создавать где угодно, а работать они будут <laughs> вот здесь. Components и здесь будет название компонента Cloud и дальше будет Default Let CS, HTML. И точку забыл поставить. Вот так. То есть другими словами папки шарит папки компонент папки клауд default, си шарфа cs html это будет связано вот с этим компонентом который вот видите он стал желтеньким подсветился все отлично другими словами у меня теперь нужно из этой вьюшки которая где-то у нас вот вот тут то была по моему да вот она вот эту штуку я вот так вот пока сделаю перенести вот сюда и это будет вьюшка нашего компонента. Что же касается здесь вот этой картинки, я, нет, пожалуй, я вот так вот нажму и лишнее просто отсюда удалю. То есть это вью-компонент, он на самом деле такой, в общем, это не просто такая паршл-вью, как я уже сказал, она имеет достаточно большие плюсы, в том числе и по возможности Использование в разных местах то есть здесь мне нужно написать vc и как вы видите у меня уже cloud подсветился потому что это название компонента я нажимаю enter ну и грубо говоря вот у меня получился компонент теперь мне все что остается сделать это запустить еще раз проект давайте его запустим в этот раз тоже без дебага ну и проверим что все то же самое все также работает а потом сделаем некоторые О, у меня тут не работает что-то инвок что-то я, видимо, где-то промахнулся. Так, возможно, инвок наверное, и sync. Давайте еще раз запустим. Ну да, запустил. Потому что если я использую task, то invoke sync, если не task, то просто invoke. Ну и сейчас я должен также нажать на облакометок. Помните, там включен подсчет, то есть это займет 20 секунд. Я не буду вас заставлять ждать, я перемотаю. Ну, в общем, поверьте, что все то же самое и таким же образом. Вот, отобразилось облако. В общем, ничего не изменилось. Теперь давайте это закроем. И, в общем, покажу одну из прелестей ASP.NET Core или нет, ASP.NET MBC которая при успешном, при умелом применении на самом деле помогает решить дальше, достаточно большие серьезные проблемы. И это называется кэширование. И в общем, что поправим, здесь у нас вот эта штука не нужна, она не используется, здесь теоретически нам тоже ничего не нужно, здесь мы просто отрисуем вьюшку, потому что на клауд уже вот это все есть, и здесь мы используем уже как раз только внутренние механизмы рендеринга, в общем-то, страниц. Ну и что я хочу сделать? Я хочу включить кэш, то есть я хочу закашировать вот этот вот компонент, который на, находится на вьюшке, который называется Cloud, и для того, чтобы это мне сделать, мне нужно написать кэш, и все, что заключено вот между вот этими э, тегами, будет закашировано. Но данная реализация э, говорит о том, что у меня будет один раз считана эта страница, этот компонент Cloud, а потом это будет вечно лежать в кэше. Для того, чтобы управлять кэшем, есть достаточно гибкая политика, которую вы можете выстроить и sliding expiration, и expired auto, то есть конкретное время, и expired а, во сколько, и, и какие приоритеты, и разные параметры, начиная, допустим, от query, или culture, или какой-то дополнительный свой собственный параметр, который вы можете передать. В общем, это гибкая штука, которую можно управлять. Ну, давайте я поставлю, допустим... Slide Inspiration ну, то есть чтобы Sliding это значит, что если в какой-то момент Если истек срок Тогда перечитывается Если срок не истек, а кто-то в это время дергает страницу То в памяти сохраняется В общем это нюансы реализации Все на, как, на самом деле описано э, В документации хорошо И я вот сделаю сделаю span. Давайте сделаем секунды Так, если учесть, что у нас вьюшка Отрисовывается 20 секунд Давайте я сделаем 30 секунд и если в течение 30 секунд не будет ни одного, в общем-то, вызова этой функции, то она тогда в следующий раз перечитается. Если будет, то останется в памяти. Вот такой вот сценарий. Ну и это еще не все. Для того, чтобы эта конструкция заработала, надо, как вы понимаете, вот этот вот слайдинг, э, этот кэширование, механизм включить, потому что по умолчанию он не включен. И для того, чтобы он заработал, здесь нужно написать services at response, по-моему, Да, вот он он а э, вот здесь э, в конфигурации здесь нужно сказать ну так давайте я это вот тут пониже сделаем так то у нас роутинг давайте перед эндпоинтами вот так вот up э, use э, response caching ну и теперь у нас кэширование включено я теперь запускаю давайте опять же без дебага чтобы соблюсти э, временные рамки, потому что при дебаге используется немножко больше ресурсов и соответственно больше нужно памяти и соответственно дольше придется работать в системе, ну в общем я в прошлый раз запускал без дебага, сейчас давайте тоже без дебага Итак, как вы помните, первый раз когда мы запускаем, я нажимаю облако меток и мы ждем 20 секунд Отлично, она нарисовалась. Теперь переключим на случайный и снова нажмем на облако метод. Как вы видите, сейчас у меня в памяти все находится, то есть э, она рисуется достаточно быстро, в общем, как обыкновенная вьюшка. Ну, в общем, это как бы тот самый один из вариантов, который позволяет решить эту проблему. То есть плохо будет только первой мышки, для второй уже будет сыр бесплатный. То есть следующий, кто будет приходить, э, в общем-то будет попадать на долгую страницу, а потом она будет отрисовываться быстро ну и сейчас э, я там поставил 30 секунд давайте и засечем 30 секунд и снова нажмем на облако меток ну, давайте считать что время истекло, я нажимаю на облако меток ну и как вы видите запрос снова будет идти 20 секунд в общем вот таким вот образом работает кэш Давайте все-таки доведем эту страничку Cloud до ума. В общем, что я сделал? Я добавил в CSS вот эти вот стили, то есть у меня теги 1, 2, 3, 4, соответственно, 8, 9. И, в общем... Они все будут показываться без э, линки, то есть без декорации подчеркивания, например. И каждый из них я увеличил небольшим количеством размера, да, то есть добавил немножко масштаб. Итак, это говорит о том, что у меня их от 0 и до 9, то есть их у меня 10. А почему 10, вы поймете чуть позже. Ну и для того, чтобы у меня вот здесь вернулись теги, даже не столько теги, а сколько заполненные вот это вот класс ID мне его нужно как-то рассчитать. И для того, чтобы рассчитать, мне нужно сделать, наверное, следующее. Ну, я хочу вот так вот написать var cloud, э, то есть это же как бы готовое облако будет, здесь какой-нибудь э, cloud, наверное, helper. Давайте я сделаю простым классом. Опс, не, не так, new tag cloud и здесь скажу generate и здесь укажу что мне нужно 10 да то есть у меня тегов 10 вот этих которые тег 0 1 2 3 4 9 и я скажу чтобы он мне сделал такую штуку для начала мне нужно этот класс создать и этот метод создать и это у меня просто helper он в общем-то ничего не делает кроме как а, перерасчитывать переделать перерасчет этих тегов и соответственно их количество и переводит в класс CSS. Здесь у меня также будет возвращаться Tag Cloud. Вот. И здесь у меня будет. Ну, в математике это называется Cluster Count, насколько я помню, если не прав, поправьте меня. Ну и в общем, мне нужно сюда добавить не только это количество, но и как раз List of Tag. Нет, не так так cloud то есть мне нужно полученные эти айтемы для клауда сюда прокинуть items пусть они так и называется вот таким вот образом ну и теперь мне нужно в общем-то сделать кое-какой перерасчет давайте я напишу код чтобы не задерживать вас а потом э, немножко прокомментирую. ну и в общем суть э, вот про что во первых давайте я его сделаю статичным этот метод ну, а теперь, а, а что здесь, в общем-то, происходит? Мы получаем какие-то ссылки, мы получаем какие-то тег-клауды, э, да, которые нужно проработать. И мы получаем кластер каунт. это то есть разделение, какое количество от минимального до максимального значения будет разделено на сколько градации. У меня 10 тегов, то есть минимальный и максимальный, там, от 0 до 9, и мне нужно соответственно, все полученные теги, неважно, как, сколько было у них кликов, то есть неважно, сколько у них привязки к... Э, к фактам мне нужно их разбить на 10 частей в общем то это и здесь происходит итак здесь мы находим сколько их всего здесь мы в общем то начинаем делать сортировку чтобы определить разбиение на странице и после того как мы их отсортировали мы нужно мы пробегаем по ну в общем тут как бы все все элементарно да то есть если у нас вообще айтемы есть один вариант если нет другой и мы ищем минимальное количество, потом максимальное, делаем range, то есть группу разделяем, и потом по каждой группе пробегаем, высчитываем, в какую группу каждый тег попадает. В общем, здесь создается вот этот вот кластерный такой, такой группа, да, от этих фактов, которые, группа тегов, да, у которых, которые близко находятся к группе по от 1 до 10, да, тут разбить от 0 до 9 вернее. Ну и потом, если она попадает, э, до, за, закидываем ее в группы, и в конце мы по всей группе пробегаем, и как раз вот здесь вот назначаем вот этот CSS класс Tag плюс I, это название группы, то есть номер группы, в который он попал. Таким образом, э, все э, теги, у которых от 0 до 9, то есть вот этот кластер мы подставляем его в нужную группу, раскидываем ну вот если так вот общими словами сказать, ну на мой взгляд вы найдете это все в математических формулах, если конечно интересно ну и в общем в конце мы это все сортируем по имени, как вы видите вот здесь вот, вот и выдаем наружу. То есть, другими словами, у меня сейчас нарисуется облако, но для этого, э, так, давайте здесь у меня статичный класс, я не буду делать instance, пусть я его сделал, ой, статично, пусть будет статичным. Ну и сюда, как вы понимаете, мне нужно передать, нужно те самые тексты. Вау, что себе. Одна кнопка, сколько гемора. Так, и теперь получается, что мне вот этот вот клауд, давайте я сделаю вот таким вот образом, return. Да, а вот этот return мне уже в принципе не нужен. Ну и теперь нужно проверить, что у нас на вьюшке, э, в shared, компоненты, cloud, detail, как раз э, вот этот вот класс подставляется. Он уже подставляется. Ну а ссылка на самом деле она очень простая. Так, давайте запустим, посмотрим, чтобы сориентироваться. Какую ссылку сюда прописать? Так, у меня ссылка ведет на факт, индекс и дальше слэш название, в общем-то, тега. Давайте сразу пропишем ее сюда. Итак, нужно использовать URL, пусть будет action и здесь мне нужно указать э, ну во первых нужно сказать что это у меня индекс дальше мне нужно сказать что это у меня факт а давайте с большой буквы у нас все равно стоит уменьшитель так сказать и теперь нужно передать еще и э, название в общем значение вот этого самого tag равно ну что-то вот у нас tag это name да item.name ну вот как-то так, давайте запустим, проверим, что это работает заодно проверим, изменится ли размер этих самых э, тегов, которые были на UI конечно же, не буду вас заставлять ждать 20 секунд или там больше ну и как вы видите, выглядит все достаточно симпатичненько то есть вот животные у меня сколько 218, а вот допустим засуха только 2. Ну и как вы видите, все это нарисовалось и достаточно много у меня этих, ох, языковедения смотрите, ох, ешкин кот ну, в общем, вот так примерно это все работает давайте проверим, что это все-таки кэшируется, да, действительно кашируется. и в общем я, еще раз повторюсь, я реализацию на конечном сайте уберу вот эти вот самые расчеты вот этих меток, просто они будут показываться как будто бы, ну в общем вы меня поняли, я не хочу заставлять посетителей ждать, это самое последнее на мой взгляд, вот, вот так это примерно работает, вот такие вот способы и решения есть реализации этой собственной задачи, я на этом, наверное, закруглюсь, от вас жду комментарии. В общем, вам спасибо, что смотрите, спасибо, что смотрите до конца. Ну и что, пишите правильный код.